Ух ты, и снова я. Александр Криволат, печенеги. Ребят, сегодня 11 июня 2021 года. Вот, смотрите, здесь посажен эремыр, эремурус. Их здесь много. Этот эремурус был, был выращен из семян. Посеяли семена в 2018 году. 2009, посеяли семена в 2018 году осенью. В 2019 году были всходы. В 2020 году уже листочки были, были хорошие, большие, но не цвел. И в этом 2021 году эти ЭР-мурусы эрем, зацвели. Здесь их раз-два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, здесь 15 штук, по-моему, я насчитывал В 2020 году были они вот такие вот. Это еще не цветет. Наверное, в этом году будет свести на следующий год этот. Этот эремурус цветет. Этот цветет. Эремурус разводится семенами и делением куста. Ну, семенами тоже хорошо, когда отцветется, созреют семена, срывайте и осенью сеете. Но только где будете сеять, заметьте себе, чтобы вы их не спололи. И через три года будет у вас такая красота. Этому эромурусу три года. Идем далее. Ребятка. А вот этот эромурус. Это было. Брали мы с этого эромуруса семена. Это обалденный. Его и делить никто не будет. Уже пора, но его никто делить не будет. Эромурус. Красавец. Горис. Цветет как свеча. Идет вверх и называется еще народе японская свеча Рэмурс. Смотрим сюда еще. Ребятка, вот здесь красавица розочка. У нас на клумбе она полностью пропала. Мы решили пересадить на клумбу, на улицу. Здесь она радует. Рядышком растет вербейник, вербейник, красавец, вербейник разводится делением куста, ну, и семенами же, наверное. Смотрите, ближе, ближе, вербейник, цветы вербейника, ай, обалдеть, красавец, красивый вербейник, красавец. Идем далее. Идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Здесь растет зимостойкий. Ай, ай, зимостойкий кактус. Но еще не цветет. Когда зацветет, я сделаю ролик. Зимостойкий кактус у нас растет уже три года. Это в этом году будет три года. Идем далее. Да. Дали, дали, дали, дали, дали, дали, Ух ты, касаясь, эти стоит, а? я да. Ай, обалдеть. Запах обалденный <как> идет от жасмина садового. Это жасмин садовый. Или венечный, или чубук, чубушник венечный. Жасмин садовый, лиственный кустарник, обычно он вырастает до трех лет в высоту, но и в ширину тоже цветет, расчет и в ширину, тоже до трех метров где-то, цветет в первой половине июня и цветет до 20 дней, так что можно видео снимать хоть каждый день. Светолюбивое растение но выносит и полутень. Растет быстро до 30 лет. Разводится можно черенкованием. Или же проще, проще, простого. Это вот молодые побеги. Осенью можно уже, когда созреют молодые побеги, осенью можно уже сеять, то садить. Пересаживать. Красавец, ребят. Запах обалденный. От этого красавца. Жасмин. Или жасмин садовый. Или чебушник венечный. Красавец. Еще, ребят, про ремурус Эремурус лучше сажать на солнышке. Потому что в тени он будет не так красивый. Будет, но не так. Будет метлой в них. Цветы меньше намного. А здесь красавец стоит, да? Эремурус. Красавец. Это у нас клумба на улице, за двором. Вот так-то, ребятка. Ну все, ребята. Всем пока-пока. До скорого. С вами был... Александр Криволап, Печенеги, Эремурус, красавец. Этому Эремурусу третий год, но цветет первый раз. Этим Эремурусам третий год, но цветут они первый раз. А тому Эремурусу я уже не знаю сколько лет. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого, с вами был... О, еще. он богатая невеста, как ее много насеяно. Жена ее убирает, убирает, но никак не уберет. Она все вырастает, вырастает и вырастает. Ну, пускай, когда зацветет, мы порадуемся и той красотой. Лилии скоро зацветут наши. Ну, когда лилии зацветут, тоже будет небольшой ролик. Что-то, ребятка, я немножко задержался с вами. М -м? Седум или капуста. Темного цвета. Тоже красиво. А это седум и зайча капуста зеленого цвета красавец красава красиво красиво да ребят его красавец Ай. Ай -яй -яй. Так. этот дощик был сегодня и его положила на землю красавец да ну все ребятка всем пока пока до скорого с вами был александр кривола Личи Пока-пока, ребят.